Я прошла программу детокс. Я очень хотела туда попасть, так как всю жизнь борюсь с лишним весом. Я то на кефирах, то на яблоках, потом все это возвращается. А почему? Потому что очень люблю вкусно и много поесть. И вот наконец-то появилась программа «Детокс», на которую я решилась пойти. Что мне надала эта программа? Эта программа меня почистила. Я поняла, насколько я замусорена, замусорена сколько у меня слизи. И я обожала сыр, я любила кофе, я просто кофеманка, можно сказать. Это казалось радостью жизнью. Потом перешла плавно гормональную генетическую гормональную перезагрузку. Детокс мне очень помог, потому что я уже была почищенная. Я считала, что из меня все, что могло, вышло. А нет. Здесь продолжает меня показывать, как я неправильно питалась. Включилось осознание. Мне удалось отказаться от перекусов. Надеюсь, что я это закреплю, потому что это уже осознанно. Я от этого получаю удовольствие. Исключила достаточно продуктов. И... Не собираюсь возвращаться, я так думаю, но в крайнем случае садиться на сыр, на кофе. Кофе дурманит голову. Я это поняла четко. Когда я его не пью, у меня ясный ум, э, настроение хорошее. Как только попьешь кофе, вроде бы силы прибавились, а головы-то уже нет. Поэтому я собираюсь закончить достойно, выйти правильно. Вот что я поняла в этой гормонально-генетической перезагрузке. Спасибо.